Итак, всем сап народ, у микрофона -рокси, и спустя о, примерно недели-полторы-две с того, как я пытался сделать видео по минги багам, я решил сделать это до конца, потому что в прошлый раз, когда я хотел выложить видео, я откровенно зассал. Но нет, сегодня я буду пробовать э, этот мод. И для тех, кто не в курсе, что это, я объясняю. Это дон, который весит э, несколько килобайтов, э, содержащий одну строку, строку в э, Собственно файле. Э, Добавляю вот таких вот NPC в виде клянеров, которые двигаются в Т-образной позе, торчащим э, тулганом между ног и перемещаешься по карте очень странно. Значит, вот. Uh, я уже забыл, что я хотел сказать, но прикол в том, что это якобы настоящие игроки. И для этого я скачал Game Construct 13 бета, бакс uh, и поставил WireMod. Мы, собственно, создаем одиночную игру. И все. Uh, собственно, чтобы запустить этот баг. Если я не ошибаюсь, нам нужно дождаться того, когда у нас появится. Одна NPC-шка, которая начнет, собственно, убегать. Мы ее должны спасти от суицида, как бы это странно ни звучало. Попробую сейчас всё это вызвать, потому что когда я делал в прошлый раз, я себя чувствовал, мягко говоря, не очень. И поэтому я, откровенно говоря, не смог сделать это. Получится ли у меня сегодня это, мы сейчас и проверим. Собственно, вот, не знаю, что у меня с сенсой прогрузился. Что у нас по сенсе? Сенса у меня почему-то, на явление. Да, вроде большая, но вроде маленькая. Вот. У нас уже есть вот эта штука, но пока что она нам не нужна. Uh, в любом случае, как бы я... Что бы ни было, я все же сделаю потише волю. Потому что у меня очень громко звучит на наушниках. Собственно, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти сюда. Вроде как взять любой айтем. И дождаться, когда он здесь горит. Просто прикол в том, что мы пока здесь находимся. Ладно, сейчас это уже звучит не так стрёмно, как это было в первые разы, но, тем не менее, неприятно. Так вот, мы должны здесь находиться несколько секунд, после чего отсюда должна выбегать, не помню, как зовут этого персонажа в халфе, сейчас уточню. Это у нас Джудит Мосман. Не, на самом деле, стрёмно так бегать, потому что... О, белая комната, здорово. Потому что понимая, что на этой карте есть свои приколюхи, мягко говоря, стрёмно бегать. Но, тем не менее, можно. Зайдем еще в, в секрет-рум, так сказать. Кстати, секрет-рум здесь дов довольно стрёмный. Насколько Просто я помню Секретрум здесь выглядел Вообще иначе Кого? А Понял Ладно, постоим-то 10 секунд здесь Как это было написано, собственно, здесь Что нам нужно сделать Собственно да, вот да, посчитать до 10 и войти внутрь. После чего дух девушки э, будет свободен. Э, из, ну, вернее выйдет из темной комнаты. Если ничего не происходит, попробуйте еще раз. Я добавил специально код э, в мингов, э, который поможет выйти NPC отсюда. Потом нам нужно ее спасти. Как мы видим, у нас никто не выходит. Значит, скоро мы будем заходить в ту комнату, которая я. Постремался в прошлый раз, а если ничего не поможет, в принципе воспользуемся уже готовым вот этим вот прибором, возможно. Кстати, что вообще пишет? А у нас комментариев нет, кста, или есть? Есть. М -м -м -м. Ну вроде как пишет то, что еще работает. Но пока ничего не происходит. Так вот, есть еще одна приколюха. Если мы возьмем тулган э, и возьмем источник света. Где у нас? Вот. Допустим, вот белый цвет. Мы, мы его здесь поставим, он начинает здесь тух. О, кого? Вот, он потух. Но вопрос, что это сейчас за силуэт был? Либо это... Прикол карты, либо это прикол э, Мода Чёрт, я Сомневаюсь Меня больше напрягает, что здесь музыка эта играет Потому что, типа, камон, ее её... Это же не мои шаги были Короче, мы, видимо, не дождемся Нашей вот этой вот э, Замечательной мадамы Нифига Поэтому я предлагаю все же воспользоваться вот, вот этим вот приспособлением. Кстати, а почему у меня оружия нет? У меня только физган, тулган и, этот, э, и камера. Кстати, как вы видите, когда мы заносим сюда эту штуку, она начинает светиться. Так вот, э, когда я снимал в первый раз э, вот эту часть, рубрику, я не знаю, как называть, проверку короче, мифа, а у меня это Джудит выбегала, но сегодня что-то идет не так. Повторюсь, эта запись была недели полторы-две назад. И, возможно, я ее выложу, потому что я ее в тот момент стремался. О, мясной здорово. Если его так можно называть. Ладно, побежали. Мне бояться нечего. Вот он уже пропал. Не, звуки, конечно, стрёмные, но меня это больше не пугает. Наверное. Рождён. О! Да ну, это реально! Реально это работает! Я думал, это прикол. Я понимаю, что мне сейчас ничего не ответили, но я напишу хай. И когда он мне будет писать, то начнется здесь жесть. Мужик, здорово! Ты где? Вернись на место. Вот они! Здорово! Здорово, мужик! Ой, я его поймал! Меня больше это интересует, вот это что такое. Не, я серьезно, я думал, это прикол какой-то, но нет. Ну, я оставлю для него... Какой-то урод, конечно. Ну-ка, я могу себе другую модельку сделать. Это, конечно, прикольная модель, но... Я хочу свою любимую. Вопрос, а когда я останавливаю игру, он тоже двигается или нет? Здорово, мужик, куда идем? Ладно. Что у по фирт-персону? Фирт-персон. О, отлично. Мне просто впадло второй рукой брать клаву, короче мы сейчас дождемся, когда она пойдет поближе и я попробую попробую прожать консоль, чтобы посмотреть что изменится, опа прикол в атуре какого черта здорово бжик Я думаю, это прикол, но это не прикол. Все, драка мингибегов. Да стой, мужик, остановись. Трэш. Ладно, нарисуем послание. Ага, нарисуем, проверяй. Что тебе надо? А если я год мод пропишу, меня же по факту они не смогут зафигачить. Типа, ну все, я... кого? Ой, ладно. Короче, мужики, давайте мы с вами это устроим мир. Это, так сказать, в честь нашей с тобой дру. Ты ч ⁇ свинья? А, у меня есть где-то.. А, вот зачем этот Этого нужен был, скорее всего, а... прикол. Что ты рисуешь, придурочный? Давай я тебя нарисую лучше. Писю. Вот, соси. Ну это реально человек, если он на это посмотрел, ну это не. что сдох погоди он что реально сдох я ч ⁇ опять один остался в этом мире ну вот стала мне письмо нарисовать он пропал а у сын змениту куда пропал Ой, вот ирод так, ну не, короче, самое главное То, что эта хрень работает Я на секунду, конечно, испугался Но это было в самом начале Когда он только появился Потому что я думал, это реально при... Меня грисмод пугает Ой, грисмод, дискорд Я думал, это реально прикол На самом деле, лампу вот так повесил Походу, все, он больше не появится Он, он принял ислам А жаль. Так, если не ошибаюсь, здесь есть еще пару приколов. и на самой карте здесь должна появиться тень. Но ее почему-то нет. Вот тень. Здорово, мужик. Я думал, сначала он пропал. Ну-ка, если я вот так сделаю... Нет, не работает. Здесь, в принципе, хоть что-то можно. Вернее, чего-то есть коллизия хоть? Где же были пропа, они что, пропали? Ну, вот это, понятное дело, я могу трогать. Это в принципе очевидно. Так, походу надо будет рестарт э, э, прописывать, потому что, ну вс. Мой Кентик умер. Жаль типа я вот сюда уже заходил один раз, я уже посветил, побегал, пытался сесть на стул, кстати, это единственный источник света, который здесь работает, не считая лампы, вот это вот, ну или о, вот этого конуса, я про лампу вот эту, потому что мне кажется, если я... вот сейчас походу она будет работать, так, источник света, можно, пожалуйста. Он видите, он быстро тухнет. Все, ладно, побежали обратно. Ничего не происходит. А еще где-то зеленый Гордон Фриман будет? Или это все? Или это был первый пас? Кстати, а разве это было в оригинальной части карты на обычном Gamkonstrukте, если не ошибаюсь? Это как раз-таки вот добавили сейчас вот. А это что за хрень? Не, это стопроцент добавили, потому что этого никогда не было на констракте. Эти двери не работают. Здесь ничего интересного. Ой, короче, да. Как-то так. Походу сейчас придется ребудить мапу. Потому что, ну, все, что можно было, я наш... Опа. Вот это я понимаю, что это уже встроено в карту, но, тем не менее... Так, ну тут походу все, ну тут и тем более ничего не будет. Кого? Опа! Я, кстати, только сегодня видос вот осмотрел про вот этого человека с зонтом, вернее начал смотреть, Он так и не досмотрел, так и не понял, что... кто это, вернее, что это. Мне уже кажется, мне уже все шиза началась. О, пропал. Здесь никого нет Никого нет Вот и все, я опять один на карте остался Как бы это прискорбно ни было Я вот раньше слышал, что здесь появляются еще трупы Ну вернее, если не быть, точнее не трупы, а тени от трупов Поэтому мы сейчас это проверим Мужик, прости, но сегодня ты попрощаешься с жизнью ради эксперимента Здорово Ой. Точно я же в воде не могу так убить их. А если с этого убить могу? Она а более здорова. Так, ока, если я тебя возьму? И поплыли со мной. Так, ладно. Управлять. Во. вы выйди оттуда во возможно оно. а возможно и нет но прикола думаю понятен кстати я больше не могу управлять все она пропала навсегда короче ладно ре ребутим сервак потому что ну, мы видим минги баги больше не появляется значит нам нужно создавать еще один раз я попробую, конечно, на флотграссе, но там я, честно говоря, вообще не играл, поэтому там, мне кажется, это будет у меня проблема. Так, все, лампа здесь, лампа здесь. Берем с собой. Как было написано, ждем 10 секунд. И входим внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10 Салам алейкум, братья дорогие Джудит Осман, или как там ее У нас не выходит Слышалось, ладно А, Мосман, фу блин Не, ладно, не выходит, пофиг, мы опять Стоп, не показалось ли я опять тебя не видел? Возможно, показалось Ну, я могу делать вот так вот Ладно, полетели с тобой вызывать Еще раз этого придурочного А, смотри, а вот тросовой здесь нет Что-то, блин, я все время эхо слушаю Я понимаю, что это как бы мое эхо Но тем не менее Мне иногда хочется проверить Я это или нет Короче, нифига не меняется, походу все. А вот сейчас, возможно Или это у меня уже шиза началась, я не знаю Сколько мы это уже тестим, вопрос Мы это тестим уже 22 минуты, вау Типа мы за все это время видели только один раз Томинги бага и тонера, потому что пчелу делать было нечего Ну, по крайней мере, я уже понял, что это не э, Фейк или к сожалению просто может у меня... Не... а, блин, я обслужил кону же застопился, я уж хотел сказать, может не дашь выйти, но потом я понял, что это я дурачок короче, все, больше походу это не интересно никому, поэтому никто больше не заходит со мной поиграться вопрос, а где вот это NPC мое? наверное, не NPC, а вот, вот этот тень к счастью, я ее увидел, и она сразу же пропала. <смех> так, я в итоге, кстати, здесь дальше не прошел, мне интересно стало, что будет дальше, если я пройду. А, стоп, так вот же я сюда попал, почему я в прошлый раз, то есть я лез, я куда-то не туда попал, я... Я же отчетливо помню, что я вошел здесь И я попал в канализашку А не в этот, а не в секрет рум Это бред какой-то Ладно, черт, мы с этим а -а -а. мем Что? Гаррис мод, здорово <служивание> Что это за шар такой? Не знаю Тоже ничего особенного, ничего особенного. Взаимодействовать не могу, с этим не могу Ой, Вообще ничем, кроме вот этого шарика Прикольного Доска Дайте мне магнум Она вообще Ломается Прикольная картина, кстати Не, из пропов Здесь, видимо, ломается реально только это Сланку, если я поставлю сюда на Непися поставим, то, чтобы взорвался чуть-чуть. Да, блин. Ты взорваться не хочешь? Я чуть-чуть перепутал, с кем не бывает. Короче, нет, сламка больше не взорвется. Она приняла ислам. На, охладись. Ладно, не хочешь, как хочешь. Короче, какой-то бред. Мало того, что мод не работает, но потому что я типа носит. Кого вы? Ладно. А, видимо, здесь какой-то таймер стоит, который меняет <coughs> проход. Давай быстрее. Это я куда попал? Туда же, где я и был? Не, nee, это уже другой подвал Да Ладно, так что быть, я зайду напишу, Наверное на Флотграсс, либо на обычный конструкт Конструкте Так напишу It still works But А, вот. Короче, как мы видим, все на этом у нас... Всё плохо, да? Свалить, сука, не беси. Всё, стой там. Я вот так просто, видимо, сейчас не забегаюсь. У него вот придется в любом случае все поддержки фигарить. Просто я хотел до конца Секрет-Рум исследовать, но... Вот это вот придурочная Ладно Ну-ка, я вот так вот сделаю Стоп А, нет, урон наносится, это мне уже показалось а, Что у нас здесь вообще больше ничего нету? Я не знаю, может здесь это... проход есть, может ну здесь... Мы... А, здесь тоже не видно Здесь у нас нет не, видимо, это все. Это вся комната. И здесь больше ничего нету. Так вот, возвращаясь э, к описанию, смотрим, какие карты у нас доступны. ГМ Констракт Бета, ГМ Констракт Флодграс, Сити. Поехали, начали обычный Констракт, затестим. И потом зайдем на бета, ой, на Flatgrass. Ну, вот так выглядит наш старый добрый родной констракт без вот этих вот всех приколюх Что а если я здесь поставлюсь? Вот здесь источник, кстати, не будет гаснуть и на этом спасибо Кстати можно яркость побольше сделать наверное И радиус вообще максимально пофигарим Ух ты а так и не страшно получается. Шучу. Так, ладно, яркость надо на единичку поставить. Типа, камон, она... Ой. И так хорошо светит. Не, тут стопроц, багов Этих будет нереально встретить, потому что... Ну, здесь вообще игроки, мне кажется, не будут заходить с этим аддоном. Просто только к другому. Я не могу взять оружие и прочее из-за того, что у меня этот мод стоит. Потому что, ну, типа, камон. Ну, наверное. А, ладно. Кстати, я сенекс-бот поставлю. Вот, тут она должна была появиться. И... Короче, она должна была подняться наверх и спрыгнуть оттуда. Мы ее должны были остановить. Во. Я Мадам, успокойся, куда ты поб... Куда ты побежал? Алло, успокойся. Ясно. Прости. Но я это сделаю. NPC в два гост. Ну, возможно. Кстати, а если я так и сделаю. Если я просто сейчас зайду, заспауню ее, не дам ей убежать. Поможет ли это мне? Также подождем 10 секунд. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Забегаем внутрь такие. Вау, как страшно. О, ставим неписи. От кого? Пора валить отсюда. Нет? Ты долго будешь туда стоять смотреть? Там свет просто горит. Сменить Кости. Давайте голову подправлю чуть-чуть. Ой. Ой, в желании. В мыслях не было по тебе стрелять. Ты просто сама подста. Подставилась под это. Вот это может, в принципе, сойти и за хоррор. И Кость не могу. Встать. Тебе что, вообще не страшно? Ой. я тебя чуть, чуть в рептилию превратил ничего страшного э -э, будем честны ей и так хорошо вроде я патроны кончились короче мадама я ничего не хочу иметь с тобой Общего. Поэтому я тебя, собственно, собственноручно скинул с этой башни. Здорово, мужик. Видишь, у нас тут акции суицида происходят. Можешь свалить отсюда, пожалуйста? Эх, вот поставить бы тебя на при. Прев... Ты что, двигаешься? Ясно. Поставить бы тебя на превьюшку. Ты вот это, не двигайся, хорошо у нас тут. Да вылез ты с него. поможем ей еще осудиться наводящийся ну-ка не могу правда а вот почему я не мог комбайнер сли... сбить а я-то думаю О, пропал но он ничего не видел все нормально ну все видимо челы поняли что я зашел в игру, значит, пора бояться. И это, по... И это повод больше не заходить. Да, хорош, пропадай. У нас этот Татьяна Григорий или кто здесь стоял? Он что, тоже решил пропасть? Ну, ладно. Яркость бы не ставил бы, она все равно пропадет Прикольно Все, ладно, последняя попытка Выходим И мы никого не видим Мы видим опять эту тень Которая при приближении, конечно же, пропадет Да Опа, еще одна секретка Где-то здесь должна быть как Я понимаю ну, нет. Её, конечно же, здесь. А, ок. Мне тупица, плиз. -а, а Вот что. О, стул появился, ура. Только он опять не рабочий. С ними вообще никак не взаимодействовать я тебя понял. Короче, мы все Я уже все протестил и Единственное, мне не получается вызвать NPC, который пойдет умрет Как бы это Странно грубо не звучало бы, но да NPC, которая постоянно Пропадает, но Она появилась и пропала Все вот, кстати говоря, также я говорил ранее, готов выложить видос с самими. У меня, кстати, фонарик перестал работать, ничего страшно Так вот, я готов выложить видос, где я первый раз зашел на карту и начал пугаться всего подряд. Ну, мне это, конечно же, непростительно, но факт остается фактом. Я уже просто реально я всю карту обежал. Почти. Ну вот не считая вот этого вот подвала, просто потому что мне впадло летать. И все, что можно было, я здесь уже нашел. Здесь больше ну ничего нету. Я проверил обычный констракт. Я проверил констракт бета-13. Ну и ладно, так уж и быть. Напоследок проверю флотграсс, на котором, ну, тем более, ничего не будет. Но, тем не менее, надо... Чтобы не осталось вопросов Это, кстати, возможно, мы второй раз, когда я играю на Флэббрасе Первый раз я на нем играл лет, так, шесть назад Так, ладно, если я пробую зайти сюда Открыть подписки Аттракцион Катапульта. Сядьте и попросите Кого сделать? Гуго-нибудь выдернуть красную палку. Надо, короче, попросить гугу нибудь выдернуть палку. Флетвуд, дурус, бункер, Атамихард. Нормально, Атамихард такой. Gdaq, сноу стрельбище. Полей. Полигон для тренировок. М -м -м. Я превратился немного в этого в Монвера. С его обзорами, но нет, я не настолько козел чтобы красть его идею. Хакцию so you can't like, try Делать мне ничего. Так что <laughs> я хотел сказать? Если вы напишите, делай видосы по обзорам дубликатов, я это сделаю. Меня, конечно, захейтят, но можно. мед загрузить. Пока он грузится, мне хочется найти М -м эту штуку, но нет, я не нашел. Ладно, поехали смотреть, как работает бочкомёт. А, может у тебя бочка вылетела? Доработай, пожалуйста. Но по, но по факту это и есть бочки мед а, Так, дубликатор. Можно, нет? Подписки. Почему у меня только даст есть? устройство ну-ка если открою лучше титаник мой big сити вам тупая была идея искать здесь создадим это сами значит Че у нас там конус источник света честно я просто не помню, как... а вот он. как он называется трафик con. вот, кону значит источник света, в чем у нас длина веревки на 0, яркость единичка яркость ну ой, яркость радиус пусть небольшой будет ладно блуминги баги придите я тут все сделать для того, чтобы их призвать. Ну все, челы просто уже поняли, что хайп этой темы закончился, поэтому более чем уверен, что у меня наберется ну чуть меньше чем два просмотра, а если быть точнее, один и то мой скорее всего, потому что тематика с миги-багами, мне кажется, уже давно себя изжила. Если нет, то жду провер... провержений. Так, на эту штуку поставил. Теперь надо так, чтобы туда залезла бочка. Отлично. Расфриз... Расфриживаем. Короче, делаем расфриз бочки. Теперь раз, два. Так, можно вот так вот сделать? Нет? Нельзя. Короче, три. Классно. так нам заканчивать видео, всем спасибо за просмотр, надеюсь я найду еще какие-нибудь интересные э, фичи, баги, пасхалки, мифы и прочее по G моду и я наберу больше чем один просмотр, если эта тематика реально была интересна, то я ее продолжу делать, извините за мой грустный голос, постараюсь быть более пассивным, всем пока.